Всем привет! Прогнозы на КХЛ, НХЛ, НБА. Здесь у нас на SportBet 24 Вчера был, конечно, очень неудачный день у нас. То есть только спас меня баскетбол. НБА Хьюстон Слейкерс пробив свой тотал. Кстати, это восьмой подряд у меня на НБА плюс. То есть идет. Повылазили отовсюду хейтеры. То есть, когда были плюсы, никого нет, никто ничего не пишет. Как только день не заездов, тут же вылазят откуда-то из стойла всякие быки и подобные им личности и начинают писать. Все что угодно. То есть, нас это радует, честно скажу. Люди выходят в интернет, высказывают свой комментарий, сливают свой негатив. То есть, поэтому заходите, пишите в комментах все что угодно, потому что ну, это нормально, я считаю. А мы идем дальше своим путем. Сегодня скажу, что то есть НБА, во-первых, посмотрю сразу. То есть НХЛ что-то как бы решил, наверное, день-два просто тормознуться. Буду на баскетболе. То есть. Где ставлю? Компания Малбет, у которой широкая линия, высокие коэффициенты, прекрасные возможности, хорошие смолы. И занеся определенную сумму денег на счет по нашему промокоду OLD, который будет указан внизу в ссылке в комментариях, ты получаешь двойной бонус. Ну, грубо говоря, занес 5000, получаешь также пятерку сверху. Ставить буду игру Сан-Антонио Майами. То есть, как увидел эту игру, сразу зачесались руки взять тотал меньше, честно скажу. Сейчас он дается 224, коэффициент 1.70 в компании Малбет на меньше. Объясню почему. Вроде как бросающие команды, все туда-сюда, но топовая игра и между собой они, скажем так, бодаются. Ни разу такой тотал не пробивался за последние лет пять. Конечно, может быть исключение. Есть понятие смена составов, то есть, когда меняются люди, приходят и уходят. Ну, с Паэльстра, с Майами в этом году такой коллектив создал прекрасный, как Батлер пришел, луч, один из лучших новичков Нан там играет. Ну и Драгич по-стариковски, то есть, бросает все, что можно. Как бы, ну, Сан-Антонио, есть Сан-Антонио. Грег Попович, это... Наверное, лучший тренер последних 20 лет в Ба, То есть как-то так и никто этого не отрицает. Ну вот, посмотрим, что вечером скажет Дэн. И всем удачи в ставках, в жизни, в любви. Всем пока!